Thank <sighs> you. Добрый день, друзья! Итак, приветствую всех, кто присоединился к нашей конференции. Я вам сейчас расскажу свой небольшой опыт по цифровой лаборатории Паска. Итак, цифровая лаборатория Паска в первую очередь предназначена для, как для младших школьников, для старших школьников, и можно применять их эту же лабораторию и у студентов. Значит, опыт работы с данной лабораторией у меня большой. Поэтому я хочу сегодня вам рассказать, что может данная цифровая лаборатория и как она помогает в подготовке к, к экзамену, в подготовке учащихся к экзамену. Итак, значит, в данном случае мы получили лабораторию два года тому назад, теперь Новосибирск присоединился к вот этому большому сообществу вузов и стран, где такая лаборатория имеется в наличии. Если посмотреть, то действительно, ареал действия данного, данной фирмы очень большой, и самое главное, что эта лаборатория действительно достаточно хорошо позволяет выполнить и подготовить учащихся к экзамену. Итак, что у нас имеется? Во-первых, это большущий набор всевозможных приборов, которые можно использовать при проведении обычного школьного эксперимента, а также при проведении как фронтальных работ, так и исследовательских работ. Значит, в комплектацию входят научные пособия, где есть готовые лабораторные работы имеются, и также программное обеспечение, о котором мы поговорим с вами отдельно. Итак, программное обеспечение. Первое программное обеспечение – это Ковстон, Паска-Ковстон. В данном случае это научное программное обеспечение, чем оно привлекает именно и привлекло меня как пользователя, а также наших учеников. В первую очередь, значит, настройку системы производит сам пользователь. За нас система не настраивается. Мы сами настраиваем ее в зависимости от того эксперимента, который мы проводим. Это в первую очередь. Далее, есть возможность э, достаточно э, серьезно исследовать графики, которые получаются. Дело в том, что все эти системы, они работают в динамике вместе с приборами, и таким образом, таким образом мы с вами получаем весь процесс, отражаем, отражается на экране монитора, в зависимости от тех функций, которые мы определяем. Но помимо этого, в этой в этой программе еще также имеется э, возможность э, управлять этой функцией, то есть пр программировать. Это достаточно хорошо. Я вам на примерах э, далее покажу, как это делается. Следующее программное обеспечение – это SparkU. В данном случае отличное программное обеспечение для начинающих. Но и у него еще есть один большущий плюс по отношению к капсулу. Это то, что данный программный продукт может быть спокойно установлен на смартфон. На обычный смартфон. Таким образом, мы получаем, мы получаем возможность, если не хватка каких-либо измерительных приборов, мы с ним начинаем отрабатывать с этим прибором. И он позволяет нам позволяет нам выполнить некоторые действия. Прямо в классе можно снимать результаты. Учащиеся их записывают, а дома отрабатывают. Еще достаточно хороший, ну, или, будем говорить, большой плюс в этом программном обеспечении, то, что настройка оборудования происходит здесь в автоматическом режиме. Здесь достаточно дружелюбный интерфейс, очень хороший понятный достаточно, и то, что он переведен весь на русский язык, это, конечно, большое, большой плюс в изучении данных вещей. Так. Итак, в современную цифровую лабораторию сегодня я вам расскажу о том, что из себя она представляет. Это есть новиночки, которые используются, и есть также старые, Старые приборы, которые можно применить. Данную лабораторию можно применять совместно с другим физическим оборудованием, которое у вас имеется. Вот основ... это основа. Если взять каталог, который предлагает полимедиа, то там вы увидите, что данные... данная цифровая лаборатория перекрывает практически все разделы физики, начиная от младших классов и заканчивая старшими классами. Причем выполнено это как на, в плане ознакомления работ, так и достаточно детального изучения части этих работ. Вот, значит, посмотрите внимательно. Вот механика. Значит, если мы посмотрим механику, значит, представлено великолепнейшим образом это... Изучение законов динамики, законов статики. Значит, что здесь у нас есть? Посмотрите внимательно. Вот здесь вот показан прибор по изучению статики. На этом приборе можно не просто уравновешивать рычаг и а рассматривать рычаг первого и второго рода. Также сюда входит система блоков, неподвижных, подвижных. Но также можно здесь достаточно очень точно измерять силы, направленные под углом. Если мы к воспользуемся еще здесь у них есть свой достаточно отличный геномометр, но можно воспользоваться цифровым динамометром отдельным. В этом случае наша лаборатория мы можем записывать прямо в программном при помощи программного обеспечения результаты измерений. Коробочка вот эта с диск с набором грузов, она там, на грузов в очень в удобном формате выложены, поэтому достаточно от 5 грамм мы можем использовать разновесы. Сверху это мост. Это самый э, обычный мостик такой для изучения, для изучения элементов статики. Вот э, с этого года мы в седьмом классе попытались данную ввести данный раздел моста строения и Семиклассники с большим удовольствием это и пользуются. На данном слайде показан баллистический пистолет, при помощи которого можно изучать не только движение тела, брошенного под углом к горизонту или горизонтально, но также используя это отдельно я буду рассказывать, используя дополнительное оборудование Паска, закон сохранения импульса и закон сохранения энергии. Так перед вами э, смарт-тележка. Мы ее так, шутя, называем тележечка с мозгами. Это действительно уникальнейшая тележка, которая позволяет исследовать все законы кинематики и таким же образом законы динамики. А помимо этого еще и законы сохранения импульса тела. В этой тележке, вот где вот этот крючочек, здесь можно заменить его другим отбойничком, такой резиновый отбойник. Это датчик силы который позволяет, позволяет нам воспользоваться разли, различными приспособлениями для того, чтобы эту тележечку либо тянуть, вот здесь вот как показано, либо использовать при взаимодействии. Дальше. В тележечке имеется встроенные датчик скорости, датчик местоположения, помимо того, что здесь вот датчик силы, а также здесь есть еще датчик ускорения в трех плоскостях. Поэтому в нашем случае эта тележка становится достаточно хорошим инструментарием при изучении как законов в кинематике, так и законов в динамике. Вот перед вами лабораторная работа, я ее просто здесь демонстрирую в нашем случае, которая достаточно хорошо полностью описывает опытную проверку второго закона Ньютона. И, соответственно, дети подготавливаются именно к экзамену, они узнают о закономерности, какие закономерности возникают при движении тележки, в зависимости, как изменяется ускорение в зависимости от массы грузика. Как изменяется ускорение в зависимости от массы самой тележки. Здесь прикрепляются специальные дополнительные грузы, которые утяжеляют эту тележку. Так что сама по себе эта тележка это Достаточно большое открытие при изучении, вот в нашем случае, законов динамики и законов сохранения. Итак, седьмой класс. Мы строим мост. Дети с увлечением действительно относятся к этому и к сборке моста, к сборке арок моста. Но помимо этого, это не просто игра, а это еще и исследование. В комплект входит, вот здесь он показан, тензодатчик, который измеряет силу на растяжение и измеряет на сжатие. В зависимости от того, в какое мы место этот датчик устанавливаем, мы получаем так называемые нагрузки в различных узлах этого строения. Помимо того, что можно построить мост, можно его изучить еще и на будем говорить так, на усилия, которые будут создаваться в различных элементах ферм, в зависимости от нагрузки. Далее, этот мост для старших классов используется. Мы когда сверху, с предыдущего слайда, вот эту динамическую скамью сюда укладываем, пропуская тележку, мы видим, как изменяется нагрузка в той или иной части при движении. Очень интересный и Увлекательная игрушка для семиклассников, которая позволит им подойти достаточно детально к мостостроению, уже посмотреть, что из себя представляет. И, соответственно, уже в девятом классе и в одиннадцатом, ну, в десятом точнее, классе, это уже большой исследовательский инструмент по элементам статики. Итак, рычаг второго рода. Вот перед вами девочки восьмиклассницы, это прошлый год. Они готовятся э, презентовать работу. Значит, принцип здесь описан. Нам необходимо определить, как растягивается данная э, пружина, растяжение этой пружины в зависимости от массы груза. В качестве э, мы используем переменной массы это песок, используем цифровые э, цифры э, в данном случае используются электронные весы а силу мы измеряем вот здесь вот на показано крепление это беспроводной датчик силы вот эти условия в нашем случае мы можем использовать как рычаг первого рода так и рычаг второго рода все диаграммы и вся работа они ее описывают и записывается она на компьютер таким образом Проверка задания сводится к тому, что роль учителя, то есть в нашем в данном случае это моя, я проверяю те расчеты, которые они предоставили, ну и бумажный отчет, конечно, это в тетради, как они подошли к расчету данной формулы. Практика показывает, что если дети такие работы выполняют самостоятельно, то при подготовке к экзамену у них никогда не возникает вопрос, вопросов по Элементом статики – рычаг, блок. А вы знаете, если взять судить по вопросам, которые выставляются в ЕГЭ и ОГЭ, то вопросы по статике вызывают наибольшее затруднение у учащихся всегда. Ну Теперь давайте посмотрим, вот здесь вот представлен баллистический маятник. Мы его значит, собрали, это баллистический пистолет и значит, датчик вращательного движения, это проводной. И ребята самостоятельно приготовили, изготовили вот такую штангу и изготовили устройство для поимки шарика. Значит, принцип достаточно простой. Происходит выстрел, в зависимости от выстрела, происходит угол, изменяется значит, угол поворота данного устройства. Можно измерить высоту, на которой поднимается данная, вот этот желтенький здесь приемник. И дополнительно сюда встроили для проверки еще вот стоят смарт-ворота такие. Они позволяют, эти умные ворота позволяют определить скорость вылета шарика. Вот эта исследовательская работа полностью перекрывает... В общем-то, при подготовке раздела – это движение тела, брошенного горизонтально под углом горизонта. Здесь можно по-разному и рассматривать. А также закон сохранения энергии. Это так называемые баллистические маятники. Если открыть любой сборник, то там их достаточно много, этих задач. Когда пуля застревает. Вопросы по, в данном случае, по термодинамике. Здесь вообще богатейшие вопросы для изучения газовых законов. Не нужно... Теперь какие-то выдумывать устройства. В нашем случае имеются великолепные беспроводные датчики, датчики давления. Имеется, вот здесь представлен в данном случае, универсальный прибор, который может рассмотреть ГАВЗВ закон. Датчик давления, датчик температуры и изменение объема. Вся эта информация полностью выводится на экран, и мы видим в великолепнейшем образе, вот эту закономерность, как она изменяется. В нашем случае данный прибор позволяет продемонстрировать законы термодинамики. Настолько выполнен отлично этот прибор, что при незначительном изменении температуры вот этого цилиндра, его просто в горячую воду можно опустить, поршень начинает подниматься. Либо можно наоборот опускают в холодную воду, охлаждая газ таким образом изменяет. Все это подключено, подключено с датчиками давления и температуры, которые показывают нам изменение термодинамических процессов. То есть исследования полностью проводятся. На данном слайде здесь показано вот это увеличение. Ребята производят измерение значит, теплоемкости вещества. Тут на компьютере виден прямо процесс, который происходит с, из, с температурой. Вот это отдельно. Сейчас мы поговорим об этом с вами, ребятки. Значит, посмотрите внимательно. Оборудование достаточно простое. Набор, стандартный набор грузиков, как вы видите. Значит, старое такое, еще, видать, советских времен, нагревательный элемент. Обычный, имеется алюминиевый стаканчик, где происходит нагрев. И вот это уже калориметр. Вот стаканчик этого калориметра, он сюда вставляется. Значит, тепловые потери сведены к минимуму в этом случае. Поэтому даже при проведении эксперимента и если, и если у нас вот здесь вот вы, если вы обратите внимание, у нас разные грузы находятся. Вот это хотя здесь вот этот алюминиевый, это стальной, а вот это ржавый стальный. Так вот. Ребята сами подошли к выводу, что в данном случае теплоемкость этого грузика, этого цилиндра и этого цилиндра разные, и это все-таки восьмиклассники, они достаточно, это вот прошлый год, они достаточно не все знали, но докопавшись, они поняли, что сверху вот этот оксидный слой, который покрывает, появляется вследствие ржавчины, он влияет на теплообмен. И уже они подготовили работу на конференцию. Каким образом изменяется теплопроводность материала в зависимости от внешних, внешних условий. Так, давайте дальше рассмотрим. Здесь девочки рассматривают с вами лабораторную работу. Это газовые законы плюс, плюс законы гидро статики. Значит, У-образную трубку, которую мы просто соединили, мы не брали такую большую, мы взяли две трубочки, соединили их резиновым шлангом, получилась вот такая o образная трубочка. Значит, датчик, который здесь имеется, это датчик давления двух, двухполярный, он позволяет нам одновременно в обоих и в правом, и в левом сосуде изменять это, измерять давление и при помощи, при помощи переходников, и вот здесь она держит обычные Шприц, изменяя давление таким образом в правом колени, смотрим, насколько поднимается жидкость или опускается в другом колене. Все это записывается, опять-таки измеряется в компьютере, и они подготавливаются, как раз подготавливались к экзамену по сдаче. Хотя программа, конечно, здесь немножечко была более насыщена, чем требовалось для ОГЭ, Сдача экзамена прошла великолепно, потому что для них это было достаточно просто. Все вопросы, которые они выполняли на лабораторных работах, отработка, они сделали выводы. И то, что ребенок сам открыл, он это никогда не забудет. Если мы посмотрим с вами на данный конструктор, этот конструктор в этом году мы увидели, здесь побольше я внимания уделю. Это Uh, условно говоря, конструктор, который позволит изучить законы постоянного тока и uh, uh, законы в электромагнитных uh, в электром, при электромагнитной индукции uh, достаточно детально и очень точно. Сейчас мы рассмотрим с вами, что он из себя представляет. Обратите внимание, uh, есть, он состоит из двух частей. Вот здесь представлена расширенная модульная плата. Как раз она достаточно хорошо гармонирует, помещается спокойно на столе, и можно собрать любую практически схему, сложную схему. Значит, входит в комплект обязательно вот такой амперметр и вольтметрик Это великолепные вещи, которые измеряют у нас силу тока и напряжения, причем точность измерения одна сотая у них, можно выставить и меньше, но для таких работ не обязательно. Значит, обратите внимание на следующее. Значит, перед вами, перед вами, изучение закона Ома. Посмотрите внимательно. Это все в динамике идет. Значит, отработка. Я вам просто вот здесь снимаю, как мы подготавливались. Это подготовка к классу. классной работа была. Значит, все это потом выводится на экран. Значит, перед нами найти зависимость силы тока от приложенного напряжения при помощи вот такого блока питания. И я сейчас вам буду показывать. Значит, сопротивление остается неизменным. Вот она, небольшая схема, которая... Вот здесь рядом карандаш. Посмотрите, внимательно. вот карандаш это как э, размеры. На партии он помещается спокойно. И обратите, мы выставляем напряжение, измеряем силу тока. Далее выставляем напряжение следующее. Опять, вот уже контрольные точки, и еще раз мы выполняем это же действие и получаем вот такую зависимость. Вот она. После этого мы спокойно, когда закон ОМА выводим на доске, уже будет понятно, во-первых, графически это прямая зависимость, в любая точка соответствует величине данного сопротивления. Так что для восьмых классов, которые изучают эту Тему и для десятых классов это огромнейшее подспорье, когда можно на небольшом участке выполнить эту работу. Причем, если даже отсутствует блок питания, здесь есть, можно вставлять свой элемент питания. Ну, не такой большой график получится, но закономерность будет наблюдаться. В данном случае мы подошли еще к одной проблеме. Вот перед вами, посмотрите внимательно, для ребят вот так вот разрабатываю такие схемки, чтобы они могли проще их собирать, не тратить время. Это процесс зарядки и разрядки конденсатора. Очень огромное количество вопросов, которые связаны именно с таким RC контуром или LC контур. И не всегда дети достаточно хорошо понимают, в каком направлении идет ток. То есть мы замыкаем ключ, резкая зарядка, и потом происходит, э, происходит уменьшение тока, когда вот мы, он зарядился у нас. И дальше, когда мы ключ размыкаем, у нас определенная цепь РЦ становится. Вот это момент размыкания ключа. Обратите внимание, от скачка и дальше. В данном случае ребята прекрасно понимают, что когда конденсатор был заряжен, то после... Это вот здесь вот направление силы тока как раз. То после того, как ключ разомнется, если ток шел в этом направлении, то после этого он пойдет по обратном направлении. Это достаточно а, хорошо показано, потому что показать не только мелом на доске – это невозможно. Здесь реально видно, что происходит. Перед вами вот схемка сверху собрана, которая существует. А теперь посмотрите внимательно на следующую схему, которую я вам здесь предоставляю. Это изучение значит, полезной, полезной мощности от величины нагрузки. Вот перед вами. В качестве величины нагрузки я использую здесь потенциометр. Всем хорошо известно, вот этот график вы хорошо строите, но здесь мы быстро в течение пяти минут проводим эту работу. Показываем на доске, и тема зависимость полезной мощности и полной мощности, здесь вот она показана, от величины нагрузки экспериментально дается. Не нужно никакие дополнительные делать э, какие-то эксперименты. Ребята достаточно хорошо изучают эту тему при помощи вот такого прибора. Причем все это настолько безопасно, здесь не нужно проверять даже если ребята ошиблись с полярностью сам прибор покажет где была нарушена полярность ну и сборка самой цепи здесь достаточно хорошо происходит ее видно сразу вот я вам прямо показал причем если мы вот эту мощность график мощности вот эти два последних столбика это столбики запрограммированные которые вычис... высчитываются машины в процессе изменения это ручной ввод данных там есть такая функция Значит, здесь вольт-амперная характеристика светодиода. Это снятие вольт-амперной характеристики светодиода. Эта работа нам нужна для того, чтобы мы легко потом подошли к, значит, к изучению полупроводников и, соответственно, каким образом изменяются их параметры. Здесь обычный диод, планочка, вот посмотрите внимательно, мы обычный 226 диод вставили. Вот Вольт-амперная характеристика данного диода. Причем, ну, здесь сейчас показан только один слайдик, это в прямом направлении, ток в прямом направлении. Не, не нужно бояться, что мы спалим этот диод, потому что все отрегулировано и достаточно хорошо получается. А, а вот эта работа, эта работа достаточно интересная, это работа снятия вольт-амперной характеристики лампы накаливания. Если вы посмотрите на данный график, то... Видно, во-первых, как изменяется на начальном моменте, идет участок графика, и здесь видно, что подчиняется закону ОМА, а дальше происходит изменение, и уже кривая вот так вот растет, в связи с увеличением нити с температурой накала лампочки. Можно помимо помимо того, что здесь происходит, еще измерять и температуру лампочки. Но для этого нужно возле лампочки поставить прибор, который будет измерять температуру по излучению. У нас, к сожалению, такого прибора нет, а у паска он имеется. Так что если совместить два вот этих, две этих работы, то можно еще и спектр нити накала лампочки измерить. Это вообще великолепно. Мы можем с вами рассматривать светимость на нагретых тенках так, оптика. Оптика вообще великолепно представлена. Здесь оптическая скамья, значит, лазеры, микшер, и, соответственно, это полироиды, набор, набор здесь дифракционных решеток, здесь же бипризма Френеля, который позволяет на рабочем столе ученика собрать схему и просмотреть все эти эксперименты, которые у нас имеется. Вот ученик выполняет лабораторную работу. У нас вставили исследуем мы рассеивающую и измеряем фокусное расстояние рассеивающей собирающей линзы. Вы знаете, что со следующего года, ну как вот объявили, появляются уже рассеивающие линзы в вопросах ЕГЭ, и мы заранее вот с этими вопросами стали отрабатывать. Ребята, исследуя, смотрят, как изменяется ход лучей в зависимости от при помощи вот такого набора, как изменяется ход лучей при переходе, ну, здесь воздушную линзу можно организовать, что рассеивающая линза, помещенная в воду, становится собирающей, это воздушная, а собирающая линза становится рассеивающей. Вот здесь они убеждаются в этом самостоятельно. У нас специально в лаборатории нет, поэтому вот обычный класс, и мы выставляем это оборудование. Вместе с этим классом. Я хочу поблагодарить вас за э, внимание. Вы можете задавать вопросы, я попытаюсь на них ответить. Ну, э, Из того оборудования, которое у меня имеется в наличии в нашей школе, э, если какие-то конкретно нужны там, рекомендации по оборудованию э, или по экспериментам, я могу дать своеобразные обычные консультации или провести вот ну, так, такого вида мастер-класс с оборудованием паская У нас здесь они помогают постоянно. Так что жду ваших вопросов, коллеги. Gracias.